Все мы с вами знаем чудесного и прекрасного производителя под названием JoyTech. За свою историю существования они успели выпустить огромное количество крутых девайсов, которые пользуются популярностью и по сей день. В этом ролике я расскажу вам про новую одноразку от компании JoyTech под названием Avio D. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображено огромное название девайса, указан вкус, крепость, количество затяжек и объем заправленной жидкости. Также есть логотип производителя. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплектация и различные предостережения. Открыв коробку, мы сразу же видим герметичный пакет. На нем указана информация о вкусе, количестве затяжек и о крепости, которая ждет нас внутри. Дриптип и нижнюю часть девайса закрывают заглушки. Для начала парения необходимо оторвать силиконовый жгутик и подождать буквально несколько секунд. Всю поверхность девайса занимает огромный принт, выполненный в цвет вкуса. В моем случае это банан, поэтому девайс желтый. Вау! Wow. Габариты AVOD довольно компактны, высота он всего лишь 105 мм. Объем встроенного аккумулятора составляет 800 мАч, что является довольно серьезным показателем для такого рода устройств. Объем заправленной жидкости 4 мл. Внизу на корпусе имеется индикатор, сигнализирующий о работе устройства. AVOD обладает довольно внушительным сроком службы и рассчитан примерно на 1600 затяжек. Даже при активном использовании одной вот такой одноразки должно хватить примерно на 4-5 дней парения. Вкусовая палитра стандартная и представлена преимущественно фруктовыми и ягодными ароматами, но можно встретить как табачные, так и мятные. На данный момент линейка насчитывает аж 12 различных вкусов внутри жидкость обладает невероятно насыщенным и очень ярким вкусом. Крепостей на выбор представлено довольно большое количество, а именно 17, 20, 30 и даже 50 миллиграмм солевого никотина. Крепость здесь довольно честная, поэтому для насыщения никотина нужно будет сделать всего лишь несколько затяжек. В плане затяжки здесь полный порядок. Да, она не такая тугая, как филджой или филбар, но она максимально приближена к аналоговым сигаретам. Ну и конечно же стоит напомнить, что этот девайс является одноразовой электронной сигаретой, так что его нельзя ни перезарядить, ни перезаправить, а после того, как у вас сел аккумулятор, его нужно выбросить в специально отведенное место. В конце ролика я, как всегда, смело рекомендую эту одноразку как пользователям со стажем, так и новичкам. Она обладает просто обалденным вкусом, отличным никотином и прекрасной сигаретной затяжкой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.